Таким, например, как космические инженеры и не только. Но ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья. Ну и давай, пожалуй, начнем с самых основных плюсов, которые преобладают в этом буровике в полной мере. Во-первых, самой основной фишка этого буровика является то, что он построен на базе большого карго-контейнера на малой сетке. Фишка номер два заключается в том, что он спроектирован таким образом, что у него очень грамотно распределены центры масс. И даже когда у нас буровик загружен по максимуму, то есть мы забьем его хранилище и его бур, по полной он у нас не будет куда-то переваливаться либо назад либо вперед все будет грамотно сбалансировано по центральной оси и ваш буровик не будет заваливаться ни вперед ни назад ну а уж тем более не влево и не вправо далее из технических возможностей этот буровик обладает собственным генератором электроэнергии да вот здесь как мы видим стоит у нас специальный двигатель который вырабатывает электричество из водорода водород же автоматически производится когда мы просто Просто-напросто копаем э, лед. Для того, чтобы заполнить внутренние баки, да, водородом или льдом, нам просто достаточно вот этими бурами копнуть немножечко льда, где угодно, да. Оно у нас перерабатывается в специальном э, генераторе, который перерабатывает у нас лед в водород, потом водород у нас помещается вот в этот вот водородный двигатель, и с помощью него заряжаются вот эти вот батареечки. То есть система полностью автономна, и вам не нужно возвращаться каждый раз на базу и его подзаряжать. Он будет тарахтеть у вас, пока вы не устанете Если хорошо присмотреться, то вот тут сзади Можно увидеть его генераторную установку Все, как говорится, на конвейерах, все взаимосвязано, все продумано, что называется, до мелочей. Почему именно я назвал его Крот-2? Да потому что Крот-1 у меня уже был и выглядит он вот таким вот образом. Он у меня исключительно на атмосферных движках. Его также можно найти будет в библиотеке, кому будет интересно. Естественно, в библиотеке моих чертежей. Ах, да, чуть не забыл. Третье преимущество или же фишка данного первяка заключается в том, что он умеет сортировать добываемую породу. А в частности, можно регулировать, что ему выбрасывать ненужное. Вот тут ты можешь заметить, стоят сортировщики, а здесь вот несколько выбрасывателей с этой стороны и симметрично также с другой стороны. Это говорит о том, что мы можем по необходимости, если, например, мы добываем исключительно железную руду и там нам иногда попадается при добыче камень, мы можем отсеивать ненужный камень с помощью вот этих вот выбрасывающих специальных отсеивающих устройств, что повышает эффективность добычи исключительно необходимой, нужной нам руды. Будь то железо, будь то золото, будь то серебро, кобальт, Никель и так далее Чуть не забыл, вот там у него по центру имеется камера С помощью которой мы сможем Дистанционно управлять Этим э, буровиком в принципе, о его основных технических характеристиках я тебе уже рассказал. А если вдруг что-то недорассказал, можешь визуально заметить какие-нибудь а, интересные а, нюансы. Ну что ж, пришло время испытать нашего буровика-монстра. Давай я тебе сейчас продемонстрирую, каким же образом происходит его эксплуатация. Для того, чтобы нам залезть в его кабину, нужно подойти вот отсюда сбоку, да, с этого края или же вот с того края, без разницы, да. Подходим вот сюда, вот максимально плотно колесиков. стараемся зацепить пульт управления и садимся мы в его кабину. А Бамс, друзья, мы в кабине данного буровика. Также можно пролезть легонечко и через э, крышу, кому как удобнее. Через крышу даже проще будет дотянуться именно вот до этой вот панельки. Здесь, как видишь, у меня стоят решеточки. Здесь легко и просто, можно также зацепиться и сесть в кабину этого э, буровика. Как ты видишь, внутри кабины у меня стоит вот такой вот пульт. Из кокпитов я э, предпочел использовать именно его. Данный пульт управления у нас дается, вроде бы, могу ошибаться, только с покупкой какого-то платного э, DLC, пока. Космическим инженером А может быть даже я друзья и ошибаюсь И он доступен нам в бесплатной а, версии Да вот такой вот пульт управления Мне очень даже понравился Вообще что зритель ты думаешь по поводу внешнего вида данного бу Буровика напиши пожалуйста мне свой Комментарий понравился он тебе или же а, Нет мне будет очень важно а, Прочитать твое мнение по этому Поводу ну что ж давай мы с тобой его уже Испытаем сначала мы заводим двигатель Как обычно бабамс все вроде нормально Все вроде бы исправно да, и давай-ка мы с тобой сейчас отъедем куда-нибудь, где можно что-нибудь а, поборить. Да что уж там, друзья, отъезжать. Давайте прямо здесь мы сейчас с вами и попробуем. Так, включаем его панельку... И здесь все достаточно легко и просто. Бур запускается у нас либо на клавишу 9, это постоянный режим а, добычи, вот таким вот образом. да. Как мы видим, у нас уже сортировщики работают, а, можно их на шестерочку отключить, и они у нас перестанут выбрасывать. Да? Очень удобно все сделано, в том плане, что мы можем отслеживать заполняемость нашего контейнера Об этом скажет вот здесь вот вверху удобный мониторчик. Да, интересным образом у меня здесь все спроектировано, то что этот мониторчик является также держателем вот для этой вот камеры, которая здесь находится. Ну что ж, садимся вовнутрь и смотрим. У нас сейчас льда 2,7 тысячи а, и объем груза 0%, то есть нам можно загружать и загружать наш а, буровик. Так, ну что ж, для того, чтобы наши буры опустить вниз, мы нажимаем на кнопочку а, 1 и 2, то есть мы регулируем реверс буров, то есть поднимаем вот эти вот боковые шарниры вверх или вниз, вот таким вот образом они у нас ходят, есть у них, конечно же, стоп линии, то есть ниже вот этой линии у нас они не опускаются, но, но есть еще возможность, конечно же, удлинить, так, что-то я не понял, ага, у нас еще, смотри, коннектор нижний работает на выброс, мы его тоже вырубаем, чтобы у нас пока ничего не выбрасывало. Это нам нужно для того, чтобы подследить как у нас происходит процесс заполнения вот по этим вот индикаторам. Индикаторы вот эти вот привязаны уже к существующему на нем скрипту. Он, по-моему, называется автоматик LCD или что-то в этом роде. Если нам нужно дотянуться куда-то подальше, мы нажимаем на кнопочки 3 и на кнопочки 4. И таким вот образом у нас выдвигаются наши буры. И вот таким вот образом мы регулируем. Вниз у нас, как видишь, опускается не сильно глубоко, но этого вполне достаточно даже вот таким вот образом, чтобы срезать например верхнюю корку а, льда, что позволит нам спокойненько перемещаться. Даже в таком положении, когда у нас буры задвинуты по максимуму назад, мы снимаем небольшую корочку льда и забиваем наше хранилище А тем временем, пока я тебе демонстрировал Мы забили уже по максимуму наш э, контейнер Ну что ж, выключаем наши буры э, Также на девяточку Как ты сейчас видишь, мы едем по льду Я стараюсь даже вот, петляю из стороны в стороны Достаточно устойчиво ведет себя аппарат он не заваливается ни влево, ни вправо. Хотя, если бы наша база была немножко поуже, мы бы, наверное, давно уже перевернулись. Особенно вот здесь, вот на этой ледяной поверхности. Видите, да, как потихонечку подбрасывает у меня то одно колесо, то другое колесо. Но мы не переворачиваемся, дорогие друзья, потому что а, ширина нашей базы не позволяет ему просто взять и перевернуться на бок. Скорость у него естественно ограничена. И вот я сейчас тебе продемонстрирую, до скольки он у нас может разгоняться. Так, подожди, где у нас скоростимер? Насколько я помню, я ему, по-моему, выставил то ли э, 80 то ли 90 километров э, в час. Ну что ж, допустим, мы с тобой приехали на базу. Извиняй, конечно, как таковой базы у меня здесь нет в этом э, режиме. Пускай базы будет, например, вот эта вот канава, в которую мы сейчас с тобой заехали. Это нам будет достаточно чтобы продемонстрировать, как же происходит а, выгрузка. А выгрузка происходит у него через вот этот вот нижний а, коннектор, с помощью которого, естественно, можно просто разгружать, например, в какие-нибудь специальные заборники, которые ты также можешь найти вот здесь именно, или они еще называются коллекторы насколько я знаю. Вот такие вот коллекторы. Если мы поставим, например, такой вот здесь вот снизу, он будет просто автоматически а, забирать выгруженное из вот этого коннектора содержимое. Либо же можем мы сделать какой-нибудь здесь снизу коннектор, а, что тоже позволит нам, например, коннектить наш с тобой агрегат вот таким вот способом. раз, например, к низу мы приконнектили его и спокойненько можем вести разгрузку, а также можем а, его заряжать с помощью него. Вот так вот все легко и просто здесь устроено. Ну и давайте продемонстрирую, как же у нас происходит разгрузочка. Заходим в кабину, нажимаем мы на кнопочку 7 и у нас происходит выгрузка. Как ты видишь, легко и просто вот туда вот вниз скидываются все наши куски льда и у нас там уже накопилось огромное... Количество. Ну и давай также тебе продемонстрирую, как у нас работают сортировщики. Нажимаем просто на шестерочку и все, что у нас лишнее, а конкретно лишнее по умолчанию записано, это именно лед и это именно обычный камень. У нас наши вот с тобой выбрасыватели будут работать вот таким вот образом, они будут гораздо быстрее освобождать от ненужного хлама твое внутреннее хранилище и ты будешь добывать исключительно тот ресурс, который тебе будет необходим. Легко и просто на этом буровике можно работать в ночное время, потому что здесь предусмотрено необходимое освещение. Вот таким вот образом мы включаем мигалку, да, вот этот проблесковый маячок, и зажигаем наши э, фары. Вот так вот оно все работает, да, и мы спокойненько видим как в кабине, так и вид из кабины у нас нормальный. И можем спокойненько работать. Запускаем буры выдвигаем наши поршни, фиксируем их, например, вот так вот. И спокойно, друзья, можем работать э, ночью. Фары сделаны таким образом, что они перемещаются вместе с нашими бурами. Если мы, например, э, задерем их повыше, давай сейчас мы поднимем наши буры с тобой вот так вот, да, то смотри, свет у нас перемещается вместе с нашими бурами. Также давайте сразу продемонстрирую, каким образом они у нас максимально могут закидываться назад. Вот таким вот образом легко и просто. Ну и последнее, что стоит знать при работе с данным буром, это его ручной режим работы он включается у нас на клавишу 8 или же выключается то есть если мы нажмем на этот режим то мы можем с помощью клавиш мыши а, зажимать и бурить так же, как мы бурим просто-напросто на девяточку, да, постоянно Но тут есть такой особенный момент, что так же, как с обычным ручным бором Нажав на правую кнопку мыши, мы можем рыть себе уже огромные э, туннели. И если мы сейчас немножко вот таким вот образом повыше поднимем наши с тобой буры, да, пускай они вот так стоят То мы можем рыть такой туннель для нашего буровика, по которому он будет сам проходить легко и непринужденно Давай я тебя сейчас вот здесь вот и продемонстрирую Так, ну что ж, поехали Посмотрим, как же он у нас перемещается а, по вырытам собственными бурами а, тоннеля. Достаточно широкое расположение его буров позволяет этому буровику спокойно перемещаться по вырытам собой же туннелем. Чтобы нам не сильно долбиться подвеской у камня при перемещении, мы можем ее отрегулировать и поднять немножечко а, повыше. Таким образом наш бур будет легко и просто перемещаться по а, вырытым а, туннелям, как назад, так и вперед. Все, можно здесь спокойно обустраивать какой-нибудь вход в свою базу а, подземную, просто-напросто прокопав его вот на этом ну что ж, вот таким вот образом и работает наш буровик под кодом названием Крот 2. Ну еще раз хочется узнать, что ты, зритель, думаешь по поводу этого буровика. Напиши, пожалуйста, свои размышления на этот счет. Мы с тобой вместе в комментариях обсудим. Продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...